надрезы такие только по поверхности и ставим банку вот уже выделили капельки крови первые пошли вот мы снимаем уже банки под хиджамой тут видно что здесь например вот видите вот кровь свернулась и там свернулись видны в ней какие-то желтые сгустки вот здесь вот видите внутри